Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас скид комплекты мотобуксировщиков на 380-й гусенице. По желанию заказчика не были установлены моторы, так как у них есть свои. Но для полной установки своих собственных моторов мы предлагаем следующее. Вся ходовая часть вместе с электрооборудованием подвеской и также подмоторное основание для крепления двигателя и различные успокоители, фары одноклубник заказал вместе с буксами сани волокуши метр двадцать пять, сани волокуши подшитые на днище находятся накладки шириной пять сантиметров металлическая обвязка по периметру саней, на каждых санках есть ухо, чтобы дальнейшие сани цепи... зацепить через токелажную скобу и зацепить уже непосредственно через дышло санки за парков мотобуксировщика. Два этих красавца будут эксплуатироваться в городе Архангельске по нашим водоемам, по лесам. А вам спасибо за просмотр. Пока!